Конечно же, ты хочешь выйти на другой уровень, по деньгам, по своему свободному времени, Не без этого никак, когда ты меняешься, да там мозг перестраивает нейронные связи, тебя это жутко бесит, но отчет прибыли показывает, что в принципе сотки ты докатился до 150. Привет, меня зовут Николай Ившин, сегодня мы поговорим о том, как часто вы разочаровываетесь в себе, почему это происходит, обязательно досмотри это видео до конца. Мы решим вопросы по разочаровашкам. Сейчас поставь лайк этому видео, подпишись на мой канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Меня зовут Николай Ившин. Поехали. Итак, почему мы разочаровываемся в себе? И лично у меня это происходит очень часто. И это говорит о том, что у меня вообще ничего не меняется в результате. То есть, например, я долблю там больше, работаю больше там куда-то езжу там, больше встречаюсь с клиентами. Но как был результат, например, 100 тысяч в месяц, так и остался. Да, я сходил там, например, ну да, лично прям я сходил на курс скорочтения, там читая 1400 слов в минуту, прочитал кучу книг, да там по развитию, по еще чему-то. То есть в любом разговоре я в принципе могу пофилософствовать. Но прибыль сотка как была, так и осталась. Мои мозги, да там, и ваши мозги, да, возможно, или мозги ваши mm -hmm соседей или близких родственников либо вашего приятеля настолько утонули в рутине настолько утонули в каких-то повседневных делах и у нас есть всякие курсы книги там какие-то развивающие штуки которые прям по нас отмазывают почему мы зарабатываем сотку и почему у нас ничего не меняется для мозга очень важно чтобы вы находились в комфортном состоянии ну он говорит там почему так или не по-другому почему у вас там ничего не меняется у других их меняется я очень часто вижу картину что ты типа честный поэтому ты зарабатываешь мало либо ты например какой-то человек, которого обманули, да там, но другим просто повезло. Либо там Николай учился в университете, а я там вообще нигде не учился. Слушай, блин, отрави свою пятую точку и начни там делать все в нужном направлении, в нужных действиях. А, да, ты, ну, столкнешься со стрессом, но без этого никак. Когда ты меняешься, да там, мозг перестраивает нейронные связи, и ты начинаешь там дергаться, попробовать написать левой рукой, если ты правша, или наоборот. То есть ты поймешь, что тебе это дискомфортно, и ты вообще не хочешь этого делать. Конечно же, ты хочешь выйти на другой уровень по деньгам, по своему свободному времени, по свободному времени с деньгами, да там, куда-то попутешествовать, что-то построить, куда-то съездить. То есть, у тебя есть семейные, личные какие-то цели, но все-таки как-то не до них, ты в рутине зарабатываешь один и тот же результат, но зато ты супер умный. Когда ты начинаешь меняться, когда ты там хочешь поменять свой результат да, там, со 100 тысяч, зарабатывать, например, 150, да, это эмоционально тяжело, да, тебе нужно что-то делать, но по-другому результаты не добиваются. По крайней мере, я такого не встречал. То есть все идет через осознание того факта, что раньше ты делал что-то не так, что нужно делать по-другому, ты начинаешь это действовать, тебя это жутко бесит. Но отчет прибыли показывает, что в принципе сотки ты докатился до 150. Самые жесткие отзывы от моих клиентов говорят, когда мне, слушай, Коль, блин, я бы раньше это начал, или слушай, родной мой, где-то был два года назад. Но задавали мне клиенты, когда я два года назад вообще этим не занимался. Они говорят: мы тебя ждали, мы ждали, чтобы ты нам показал цифры, как ими управлять, как их считать как нужно планировать. На что я говорю, блин, всему свое время, давайте начинать сейчас. Итак, если ты не хочешь столетиями сидеть и на одном и том же результате и в твоей бесконечной жизни потом когда-то все равно что-то произойдет, давай стремиться делать нужный нам результат в нужном отрезке времени. Я очень рад, что вокруг меня очень много предпринимателей, которые внедряют управленческий учет, ставят задачи, делегируют, составляют сметы, составляют финансовые модели. В общем, создают четкий план и учатся, учатся, учатся управлять показателями чтобы прибыли было больше, больше, больше, а их времени на рутину все меньше и меньше. Раньше для меня самого было мечтой прийти на какой-то завод, посчитать ему показатели, и он сказал, о, Коля, круто! Либо прийти-то в Москву-Сити. Раньше не было Москвы-Сити, и это был для меня какой-то небоскреб. И вот я в Москве-Сити, и вот человек, который там предприниматель, говорит, о, Коль, круто, ты посчитал мне цифры, я очень доволен, я вот так, вот так, вот так масштабируюсь. На основании своего опыта и опыта предпринимателей, которым я уже внедрил управленческий учет, я знаю, как будет трансформироваться твоя жизнь. Я это наблюдал на сотне моих клиентах. Итак, если ты хочешь быстро въехать в тему, что такое финансы, что такое управление, я подготовил курс, он платный, ты его можешь получить по ссылке к этому видео. Там 10 уроков, и на сайте есть описание этого курса. Ты можешь перейти по ссылке, посмотреть, что это за курс, оплатить его, и тебе придет 10 видеоуроков, где будет домашнее задание и видеоматериал. Делай все, как там сказано, делай даже больше, чем там сказано, пиши там комментарии к этим видео, задавай нам вопросы, в общем, вовлекайся. Самое лучшее, что произойдет, когда ты скажешь, мне нужно, николаева вот так, вот так, вот так выстроить систему, потому что я хочу вот это, вот это. Тогда я буду понимать, что передо мной действительно предприниматель, который знает, где он находится, куда он идет, и я такому предпринимателю точно помогу. Сейчас ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Переходи на мой канал, там есть очень много полезной информации, очень много плейлистов, где я разбираю предпринимателей лично. Поэтому переходи на канал и смотрите выпуски.